Thank you. Всем привет! Меня зовут Носкова Татьяна. Я основатель языковой школы онлайн Синьорита Тати. Сегодня мы поговорим на одну важную тему, которая беспокоит всегда всех. Не важно, сколько об этом говорим в историях, не важно, сколько мы говорим об этом в прямых эфирах, все равно эта тема такая горячая беспокоит многих. А тема это как начать говорить на иностранном языке. Сегодня я расскажу вам про одну технику, которая называется shadowing. Единственное, что вам понадобится, это аудио, видео, любое. Можно быть интервью с любимым актером, сериал, фильм, неважно, что хотите. В общем, любой ролик или аудио, которое вам очень нравится. Вы включаете это видео на ютубе или где вы его смотрите, или аудио, включаете слушайте прям 5-7 раз. Достаточно прям слушайте слушайте слушайте и затем ставите на замедленную скорость, то есть где 0,75, да, примерно, чтобы вот так вот медленно, помедленнее, вернее, шло видео или аудио. Для начала можете включить суп Субтитры и проговаривать вместе с актером вот так вот медленно на 0,75 примерно, что он говорит Лучше, конечно, сразу убирать субтитры и пользоваться без них Но если у вас прям очень сильный страх говор говорения, дайте себе время и можете пользоваться субтитрами Но знаете, когда-то придется выключить эти субтитры и попробовать повторять за актером Медленно проговаривая каждое слово, каждый артикль, каждую частичку, что он говорит. А можете сразу без субтитров включать и начинать за ним повторять. Так вы достаточное количество раз, 5, 7, 10, 15, каждому из вас понадобится определенное да, количество раз, чтобы повторять заговорящим все его слова. Обязательно обращайте внимание на паузы, которые он делает, на его интонацию, прям пытаясь повторить все, не только слова, но еще и интонацию и паузу. И когда вы чувствуете, что уже готовы, выключаем звук на видео и воспроизводим все то, что было в видео, понятно, некоторые слова можете не вспомнить, но когда, если вы уже послушали видео здесь 15 раз, вы уже точно какие-то части вспомните И еще желательно, возьмите диктофон и записывайте себя, записывайте Зачем мы это делаем? Чтобы слышать свои ошибки, учиться слышать свои ошибки, если они есть, а может ошибок и не будет Удачи с этой техникой, она обязательно вам поможет, используйте ее и начинайте говорить на иностранном